Всем привет, с вами Булавцев Михаил, и сегодня я хочу поделиться с вами информацией, как принять квартиру у застройщика после сдачи дома, на какие моменты обратить внимание. Сразу скажу, что эти рекомендации носят характер чисто для квартир без отделки, то есть со сдачей вот... В таком виде. Если квартиру вы принимаете с отделкой под чистовую или с чистовой, где уже имеются напольные покрытия, штукатуренные, шпаклеванные стены, наклеенные обои, имеются потолки, электроразводка, сантехника, то есть все под ключ. В данном случае ни в коем случае сами даже не пытайтесь принять квартиру, вызывайте специализированных мастеров, строителей, так как... Просто-напросто у вас у большинства среднестатистических людей не будет необходимого количества и необходимого инструмента для того, чтобы принять и осмотреть квартиру. Допустим, проверить плоскость стен, качество уровень стяжки и напольного покрытия, проверить, розетки правильно подключены или нет, наличие заземления, все это самостоятельно большинство из нас сделать не сможет. Под деньги, потраченные на специалиста, вам могут окупиться в десятки, порой даже в сотни раз, если специалист этот найдет какие-либо недочеты, недостатки в квартире. Ну а теперь начнем по квартире, которая сдается без ремонта. Первым на первом мы проверяем входную дверь. Если дверь у нас подлежит замене, какая-нибудь картонная, настолько обычная или металлическая, просто э, лист металла, то мы на это не обращаем внимания, мы ее все равно меняем. В данном случае дверь э, установлена э, уже... Э, Бюджетной серии, но Торекс, но она подразумевает, что ее можно оставить. Поэтому внимательно ее осматриваем снаружи и внутри, проверяем работоспособность всех замков, чтобы нигде ничего не заедало, не задевало, чтобы на двери как снаружи, так и внутри не было никаких царапин, никаких сколов и тому подобное и при наличии. На сколов, царапин и тому подобное Отмечаем все это и обязательно указываем в акте приема передачи Далее, визуально осматриваем стены, потолок, пол на наличие каких-либо трещин Да, такое может быть, от этого никто не застрахован Поэтому проверяем и в случае нахождения все указываем в акте приема передачи Переходим к окнам очень тщательно проверяем окна, пластиковые рамы, стеклопакеты. Проверяем тщательно все стекла на наличие также царапин, сколов, каких-либо окалин и тому подобное. Также желательно маркером все это обводить, найденные места. Или заполируются по обговоренности с вами, либо будут менять стеклопакет целиком. Также все это нужно тщательно проверить. Проверяем работоспособность створок, как откидывается, как открывается, чтобы нигде ничего не заедало, не терло, не скрипело. Далее. Наличие подоконника и терморегуляторов на радиаторах сверяем с Договор с застройщиком Если он прописан Подоконник, терморегулятор На батареях, значит они должны быть Требуем с застройщика Если нет, соответственно Этого и нет Проверяем радиаторы, чтобы они были Тоже без Каких-либо сколов Царапин То есть целостность радиаторов Далее проверяем все окна, двери на лоджии, также чтобы все хорошо открывалось, нигде не задевало. Проверяем второй радиатор, соответственно, также на наличие сколов, царапин, трещин и тому подобное. Вытяжка. Вытяжку мы проверяем визуально, чтобы она была не забита, чистая. И проверяем с помощью листа А4 или зажигалки. Если зажигалки подносим, зажигаем и смотрим на пламя Если с помощью листа А4 прикладываем Соответственно у нас воздух должен засасываться в вытяжку Не обратно идти, не стоять, а просто засасываться В принципе для квартиры без ремонта вот В таком состоянии это все рекомендации вы можете еще посмотреть пожар, наличие пожарной безопасности, но проверить датчиков пожарной безопасности, но проверить ее не сможем. Визуально она есть, она подключена, провод уходит, соответственно, все. Электрический щиток, электричество есть, он все равно будет переделываться, дорабатываться. Вход холодной горячей воды, провода для видеодомофона и интернета, все остальное все мы уже делаем сами по ходу ремонта. Все выявленные недостатки, которые вы нашли в процессе осмотра квартиры перед подписанием акта приема-передачи, обязательно отражайте в акте приема-передачи, застройщик Представитель застройщика расписывается в этом акте прием передачи и у них есть, если я не ошибаюсь, 45 дней, рабочих дней на устранение всех этих недостатков. Если недостатки не критичные, то можно в квартире уже проживать или заниматься другими какими-либо работами. Важно не стесняться и указывать в акте все-все-все недостатки, которые вы выявили, даже пускай незначительные, так как вы заплатили за эту квартиру деньги, вы вправе требовать от застройщика надлежащего качества исполнения своих обязанностей. Конкретно по моей квартире были выявлены следующие недостатки. Две створки на лоджии чуть-чуть задевали, все это уже устранили. И входная дверь, полотно двери чуть-чуть задевала за коробку. Тоже это все устранили. Сейчас все хорошо. Все хорошо работает. То есть я это указал в акте передачи И не прошел месяц, как сначала окна исправили и исправили дверь. То есть все отлично, квартира принята без практически недостатков. Всем удачных и счастливых, качественных ремонтов новоселий. Всем пока!